Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошурин. И сегодня я хочу ответить на вопросы, которые часто задают по криптоакселератору. Итак, первый вопрос, который часто задают. А будут ли мне идти начисления, если у меня закончилась лицензия? Да, будут вам идти начисления, даже если у вас закончилась лицензия. Вот, например, у меня лицензия закончилась 26 января. Сегодня уже 28 января, и я специально утром сделал заметку, где записал, сколько у меня АЦЦ и сколько раз. с утра я записал. Сейчас мы посмотрим. Вот я открою сейчас заметочку, которую я сделал. Вот у меня было с утра 33 и 33,65 АЦЦ. Вот у меня уже начислилось Сегодня уже 83 стало. 33 и 83. Также ира начислилась. Видите, без лицензии. Идут начисления. Следующий вопрос. Где посмотреть, когда сработает мой ордер? Итак, давайте зайдем во вкладочку «Обмен». Если вы купили АЦЦ за век. Вот здесь написано «АЦЦ». Век. Вы опускаетесь ниже. И вот здесь ордера на покупку. Вот вы смотрите очередь. Вот это и есть очередь. Вот это, вот этот орден скоро сработает. И пошли дальше, и пошли дальше ниже опускаться. Вот здесь вы все можете посмотреть. Нажмете сюда, вас перекинет дальше. Дальше это все двигается. Очередь будет Дальше. В общем так. Потом вы опускаетесь ниже и смотрите. Вот здесь написано Мои ордера. И здесь вы смотрите, как, какой вы на очереди. Вот вы смотрите. Вот 51 182. И самый ближайший у меня 9443. Вы поднимаетесь вверх. Сейчас у нас 5835 ордер сработает скоро так что вот так можно посмотреть когда сработает ваш ордер дальше если вы от САЦ покупали за доллар нажимаете на эту вкладочку вас перекидывают вот на такую страничку здесь вы также отпускаетесь вниз и смотрите вот очередь за доллары это от САЦ Покупают за доллары. 15 744. Так как я покупал за доллары. У меня один уже сработал за доллары. И потом у нас было здесь. И сейчас идет промо. То я решил еще купить. И вот здесь выставил ордер. Это было 25 числа. 25 числа я его выставил. И я сейчас в очереди 65 65950. А очередь у нас вот такая, 15744. Вот так вы можете посмотреть. Очередь за доллары. И вот здесь у меня отображается моя история торгов. Где я продавал АЦЦ за доллар. У меня была куплена самая дешевая лицензия, и я мог только продать 0.30 АЦЦ в день. Это дневной лимит у меня был полтора доллара. Больше я в день не мог никак продать. Но это зависит от того, какой пакет вы приобрели. Вот здесь вы можете посмотреть и выбрать для себя любой пакет. Здесь и указан дневной лимит. Вот этот пакет самый дешевый 1,5 долларов в день. Чуть дороже 15 долларов, еще дороже 300 долларов и так далее. Так, перейдем снова в вкладочку обмен. Также здесь АЦЦ можно купить за призм. И также АЦЦ можно купить за БИП. За призм я не покупал, у меня нету призма. А вот БИП у меня был, и я создал два ордера. Вот сейчас я опущусь чуть ниже. И вот у меня два ордера создано. Я за БИП хочу купить АЦЦ. У кого есть БИП, он не знает, как купить Пишите в личку, я помогу. Покажу, как перевести. Да вы сами сможете разобраться, если включить логику. Итак, пойдем дальше. На данный момент идет промо. И если вы АЦЦ купите за доллары, то вам будут начисляться монетка РА. Что такое монетка РА и для чего она нужна, есть много видео, можете посмотреть. А если вы купите АЦЦ за век, то вам будут, пока ваш ордер не сработает, начисляться АЦЦ. Этот ордер отменить нельзя. Вот такие вопросы чаще всего задают люди. А на этом у меня все. До свидания. С вами был Михаил Прошурин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Задавайте вопросы, если вас что-то интересует. Если смогу ответить, отвечу.